Год назад... Ровно год назад я сделал свое первое видео на ютюбе. И черт возьми, каким же прекрасным оно получилось. Краткость наше все. Мое все. За 13 минут я сумел рассказать про римскую армию абсолютно все. Не упустив никаких деталей. Лаконично. По-спартански. Леонид бы мной гордился. А голос... Ох, этот голос... Сколько силы труда я тогда вложил в него, как готовился на протяжении месяца, тренируясь, разрабатывая артикуляцию и произношение по несколько часов в день. Я даже взял в аренду профессиональное студийное оборудование ради 13 минут. И не важно, сколько динариев это обошлось, я даже не думал об этом. Никакой рекламы, никакой монетизации. Лишь кристально чистый, акис слеза-младенца, энтузиазм, ни копейки с людей не взял. Просто так сделал. Просмотры посыпались на меня, как из рога изобилия. Разумеется, разумеется, ниже процентов лайков я не мог набрать, и Патрицы по достоинству оценили ей труд, ведь я. Ах ты ж задница Плутона! Перезапуск! Хей! васто, васто, васто! Это было год назад. Давай, включай новую! Приветствую на канале Шарабара! Прежде чем мы начнем, торжественно объявляю. Да! Наконец-то перезапуск римской армии состоялся. И да, серия роликов, о которой я как-то говорил, будет посвящена именно Риму, по большей части армии. Так что запасайтесь попкорном. Историкам же советую подложить под себя побольше льда, дабы быстрее остывать и не улететь на пукановой тяги на луну. Ведь сейчас будет что-то по истории от неисторика, который к тому же сам ни черта в теме не разбирается но делает ролики, и исторические в том числе. В общем, приехали. скрипту Рассматривать армию Римской Республики будем в ранний период и более поздний. Начинаем. Армия Ранней Республики мирный договор споре о кассе 493 года до нашей эры вел рим в состав латинского союза и в течение следующих 160 лет развитие его военной системы шло параллельно с остальными латинскими государствами все римские граждане от 17 до 45 лет считались военнообязанными и входили в состав легиона лишь беднейшее население было освобождено от военной службы легион первоначально обозначал все римское войско когда возникла необходимость в созыве армии каждая городская центурия выставляла необходимое количество людей по окончании боевых действий армия распускалась воину самому полагалось обеспечивать себя снаряжением что приводило к большому разнообразию вооружений и доспехов армия делилась на две части служившие согласно возрасту ветераны удивлению это от 45 до 60 лет они составляли гарнизоны а молодые участвовали в военных кампаниях. от военной службы освобождались только те лица, которые участвовали в 20 военных походах при службе в пехоте или в 10 походах в коннице. Уклонение от военной службы каралось очень строго, вплоть до продажи в рабство. Вся римская армия была поделена на два легиона, каждый из которых подчинялся одному из консулов. Воины, которые вела Римская республика, становились все более частыми и постепенно переставали быть простыми набегами, принимая характер спланированных боевых операций. В IV веке до нашей эры каждому консулу подчинялись уже по два легиона, а их общее число соответственно увеличилось до четырех при необходимости ведения военной кампании могли набираться и дополнительные легионы с 331 года до нашей эры разумеется во главе каждого легиона стал военный трибун внутренняя структура легиона усложнилась вместо фаланги принятой у этрусков, легион строился новым боевым порядком в три линии общая численность легион при этом составляла около четырех с половиной тысяч человек передняя линия состояла из тяжелой пехоты гастатов, копейщиков ее составляли более молодые войны делившиеся на 15 манипулов по 60-120 человек каждый из манипулов делился на две центурии под командованием центуриона назначавшегося из числа наиболее отличившихся воинов один из центурионов был старшим и командовал всем манипулам. кроме того каждому манипулу гастатов придавалось 20 легко вооруженных воинов левисов у которых были копье и дротик средняя линия также состояла из 15 манипулов тяжелой пехоты принципов задняя линия состояла из 15 рядов каждый из которых делился на три части векселы впереди стояли лучшие из ветеранов триарии вооружены копьями и мечами имели полное защитное вооружение за ними молодые не столь отличившиеся воины рурарии из вооружения имели копье для ближнего боя и тротик, доспехов не носили, а за ними наименее надежные солдаты, акцензы, вооружены только порощой, защиты не имели вовсе. Каждая из трех вексел состояла из 60 воинов, двух центурионов и знаменосца, векселария, который нес, похоже на флаг стандарт В бою манипулы обычно располагались в шахматном порядке, манипулы принципов прикрывали промежуток между гостатами а те прикрывали манипулы триариев. Кроме пехоты в состав легионов ходила и кавалерия, тяжелая Кавалерия эквиты первоначально представляла собой самый престижный род войск кавалерист сам покупал вооружение и снаряжение круглый щит шлем доспехи меч и копья легион насчитывал примерно 300 кавалеристов разбитых на подразделения турмы по 30 человек под командой декуриона располагались они на флангах легиона по 5 турм на каждом легкая кавалерия набиралась из менее состоятельных граждан а также молодых богатых не подходивших по возрасту в другие подразделения. Первоначально легионеры были вооружены круглыми щитами, клепиусами. Но во время осады Вей были введены более крупные щиты, скотовые, усиленные железной кромкой. В это же время произошел и отказ от фаланги. Причиной этого могло быть поражение в битве при Аллии, где римлян буквально втоптали в землю. Большое внимание стало уделяться вопросам управления войска и организации тыла. Состав войска стали включать одну центурию писарей и гарнистов, а также две центурии кузнецов и плотников парки осадных машин и центурии инженеров с этого же времени легионерам начали платить римский пехотинец получал две монеты в день центурион в два раза больше всадник 6 оболов. римский пехотинец получал довольствие видит 35 литров зерна в месяц всадник 100 литров пшеницы и 350 литров ячменя учитывая прокорм лошади и конюха фиксированная плата за эти продукты вычиталась из жалования как пешего так и конного воина вычеты делались также за один одежду и требующий замены элементы экипировки. Основным поражающим оружием легионера новой армии сделалось метательное копье. Пилум, Триарий, Рорари и Акцензы все еще оставались обычными копейщиками, но около трети всей армии продвинулась вперед, вооружившись пилумами для поражения приближающегося противника. Начинались сражения Левисы, стремившиеся нарушить боевой порядок противника при помощи легких дротиков. Когда противоположная сторона начинала наступление, легковооруженные войны отступали в промежутке в строя и в бой шли гастаты Вначале они метали пилумы а затем шли на сближение с противником для того чтобы сойтись в рукопашную если гастаты оказывались не в силах разбить врага они тоже отступали в промежутке строя между отрядами принципов если разбитыми оказывались обе линии гастаты и принципы отступали за три ариев которые смыкали ряды затем вся армия доблестно отступала старая римская поговорка дело дошло до три Означало, а что все обернулось как нельзя хуже. Пока гастаты и принципы сражались, триарии опускались на одно колено, выдвинув вперед левую ногу. Они прислоняли свои большие овальные щиты к левому плечу так, чтобы те прикрывали их от вражеских метательных снарядов. Поток копья был воткнут в землю, а наконечник наклонно выставлен вперед, подобно частоколу. Триарии не вступали в бой, покуда все остальные части армии не оказывались разбиты. Знамена располагались за задней линии так что отступавшим отрядом было видно какому из рядов им следует отходить римляне не раз терпели поражение в первые 200 лет существования республики патриотически настроенный Ливий обычно говорит в таких случаях что сражению помешала плохая погода самое крупное поражение выпало на долю римлян в битве при Али. возможно именно из-за этого легион 4 века до нашей эры имеет ярко выраженный оборонительный характер подвижный стройка статов принципов появился видимо в ответ на легкие и подвижные армии кельтов и сомнитов отряды же метателей копий на переднем фланге были специально рассчитаны на то чтобы противостоять атаке кельтов кроме того римская армия усиливалась так называемыми союзниками войсками покоренных соседей не имевших римского гражданства союзники обязаны были выставлять вспомогательную вооруженную силу обычно на один римский легион союзники выставляли 5000 человек пехоты и 900 всадников державшихся за свой счет. Союзнические войска выстраивались на фалангах римских легионов подразделениями по 500 человек. Такие подразделения получили название когорта, подчинялись когорта римскому высшему командованию, а состав младших командиров определяли сами союзники. Треть лучшей конниц союзников и пятая часть их лучших пехотинцев отбирались для того, чтобы образовать особую боевую единицу. Экстраординариев. Они были ударной силой для особых поручений и должны были прикрывать легион на марше. Внутренняя организация войск союзников на этот период в источниках не описана, но, скорее всего, она была схожа с римской, особенно у латинских союзников. Таким образом, легион со своей тяжелой пехотой, конницей, дополнительной конницей союзников, легкой пехотой, осадными оружиями и инженерами, включал в себя все рода сукопутных войск и представлял собой хотя и громоздкую, но самостоятельную армейскую единицу. В более поздний период. Громадное расширение пределов республики, достигнутое вооруженным путем, свидетельствовало как о роли армии, так и о росте ее политического значения. Да и сама судьба республики оказалась во многом в руках армии. В III веке до н.э. в связи с реорганизацией Центуриатного собрания число центурий возросло. На их базе формировалось до 20 легионов. Появившиеся легионы от союзников во II веке до н.э. составляли уже до 2-3 римской армии в это же время понижается имущественный ценс, с которым была связана военная обязанность длительность и частота войн превращает армию в постоянную организацию они же вызвали растущее недовольство основного контингента воинов крестьянство отвлекаемого от своих хозяйств приходящих из-за этого в упадок назрела необходимость реорганизации армии. она была проведена марием в 107 году до нашей эры военная реформа мария сохранив воинскую повинность граждан допустила набор добровольцев получавших вооружение и жалование от государства кроме того легионерам полагалась часть военной добычи а с 1 века до нашей эры ветераны могли получать земли в африке галлии и италии за счет конфискованных и свободных семей реформа существенно изменила социальный состав армии. большую ее часть теперь составляли выходцы из малоимущих и неимущих слоев населения чье недовольство собственным положением и существующими порядками нарастала. Армия профессионализировалась, превратилась в постоянную и становилась самостоятельно деклассированной политической силой, а полководец, от успехов которого зависело благосостояние легионеров, крупной политической фигурой. Первые последствия сказались скоро. Уже в 88 году до нашей эры при Суле армия впервые в римской истории выступила против существующей власти и свергла ее. Впервые римская армия вошла в Рим, хотя по древней Традиции, ношение оружия и появление войска в городе запрещалось. Итак, к концу подошло первое видео из серии. Сколько всего будет частей, я без понятия. На 7 позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Скоро увидимся.